Нормально, как сам. Все путем. Че, тебя из Голливуда? Это просто не мой уровень. С моим-то талантом нужно было сразу в Индию лететь. Слышь, Митхунчик работе. Падача полетаем. ⁇ -мо ⁇ чувак, ты где надыбал такую тачку? Чё, на завтрак как сэкономил, что ли? А -а -а. <рив Joshi -like> <подни> да, каскотики. Отлично. Нашел свою единственную. Ты же знаешь, я не исправил. Я помню, как ты весь мозг мне взрывался с Ариночки из вятого. Что мне ей сказать? Космос нету. Надо сейчас все. Надо. Поженимся. <звук> Метро ⁇ это хорошее место для знакомства с девушками. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. На лицо. Прогресс на лицо, Слушай, Арман, а ты чё на самом деле так рано приехал-то, а? А ты не знаешь, из-за чего я сюда приехал. Yeah. Бензин. А чё бензин? Чё бензин? У хорошего и свойства заканчиваться. Бензин? Если ты не знал. И чё теперь будем делать? Слушай, чё ты не прессуешь? Догоним мы твою Ахметову. Как? По имени и фамилии не найти человека может только такой индейц, как ты, Армаш. Смотри. Камила Ахметова. Астана. Университет. Поступила. А. Запоролено. Напугали, а? Смотри, мы сейчас в ней в базе. Пошарься, может, что-нибудь найдешь. Так, тут какое-то письмо непрочитанное. Здравствуйте, из-за сильного тумана Рей задерживается, не могу вылететь в Остану. Доктор наук в области критического мышления. <coughs> Attention, please. Меня зовут Бахыт Голымович Касымов, и я вам буду преподавать критическое мышление. Ч? Ну, а как ты думаешь, Камила, если меня увидит в роли преподавателя, а? Завязываю, бро. Преподаватель с Хотя, если тут подфотошопить, тут убрать. Кука, я серьезно вообще? Ну, бро, ну зачем тебе это надо? Смотри, сколько мисс вокруг. Кука, релакс. Давай, пишем новое письмо. Туман рассеялся, все в ажуре и так далее, короче, и... Баххыт Голымович Косымов и два слова, пожалуйста. Какие? Ваш препод. Ну ты даешь. Кука-кука, что мне с этим делать? Говоришь, вертолет в эти джунгли сесть уже не может. И нам газон нужен. Доча, пить только минеральную воду. Без газа, температура, кип... Опять ногти не, не -8, 8 часов в сутки. Интернет-связь только боевой, а с родственниками, не а подружками, не подружками. там. Папа не Дастан Барбер, а -бер -бер. Джастин Бибер. Ну, не знаю. Нет. Кто польет гиацинтой, что мы будем делать в этой тишине без Камилы дома? А мы дома включим все телевизоры, радио, магнитофоны, CD-проигрыватели. И будет так вообще, как будто Камила дома. Перед остановись на весы. Утром без зарядка. Камила, запишись на айкидо, на карате, мне так будет спокойнее и на йогу тоже. Мама, я же не в тундру уезжаю. я жду от тебя подробного отчета о романтических переживаниях. Хорошо, мам. Специально для тебя я буду слать сдержанные на смс, ну типа плюс и минус. Круша, пожалуйста, следи за ними, ладно? Окей, буду все снимать и вот надо уйти Папа, пожалуйста, не забудь забрать маме плащ из химчистки, а то он там опять год проваляется. Ну скажи, что же год? Всего два сезона. Не забуду. Нет, ну я начинаю нервничать и впадать в депрессию. Мне это нельзя, а, мне да, это вредно для лица. ты, ты Да, папа. Посмотри, пожалуйста. Давай, давай поем на дорожку. Пи-пи-пи? Да. I love you, like you love me, maybe. I love you, like you love me, maybe. I love you, like you love me, maybe. Прямо не реки ресис. Свои худшие годы. Извините, по-моему, это mm? ваш айпад. Да, не хотелось бы mm -hmm. потерять такой рекорд. Angry Birds. А вы тоже восстанул? Да, восстанов. Бахыт. Очень приятно. Батер. Очень приятно. А вы музыкант. Mm -hmm. Ну, в общем, да. Здорово. В оркестре играете или джаз? соул, хип-хап? Нет, эстрада. Покал, а -а -а -а -а саксофон. Здорово. Mm -hmm. А вы из Алматы? Да, из Алматы. Гуля. Гуля. Гуля. Я смотрю шутник, махай. Конечно, я вас узнал. Нестандартные ситуации ⁇ это часть моей профессии. Вы уж простите? Ничего. Я даже в это поверил. Чёрт! <свес> пристегнитесь. Это вам не Техас. <свес> ну, как говорится, Кошгельдинус ту Астана-сити. Меня Шортенбек зовут. Как? Шортенбек. Ну, честь Шопена. Композитор. А, у меня так, Аташка. Часть Шопена назвал. Классику очень любил слушать. А вы вообще зачем к нам? Я преподаватель. А, молодой препод значит. Куб Сергей Немезис. Куб так ирганизура диду. Сразу видно, что ученый. Лицо джигита, а мозг аксакала. Better. Все нормально. Да, Чувствуешь? Студенты должны пользоваться библиотекой, а не торрентами. Понятно вам? Да я и не студент. А кто вы? Я препод. Кто? Ну, преподаватель. А какой ваш предмет? Критическое мышление. А, я очень хорошо знаю вас. Ой, секундочку. У меня очень важный звонок. Да. Ага, вы привезли. Как вы приехали? А... Хорошо, оставьте все на четвертом этаже, ведь исчезаем. А там уже все перешел. Угу. Вахует голымыч. Вау, так мы с вами очень это? хорошо знакомы. Это наш новый препод из Англии. Я прочитал молодой такой часть стильный. вашей публикации. Последние, кажется, были в восьмом или седьмом номере. В осеннем. А, простите, а вы... Сакинал Ярыч, ага. менеджер вашего факультета. А, а... а что это у вас? Это вы знаете... В шахматы играли со студентами. Так все затянулось. Некоторые так не любят проигрывать. Но это детали. А сейчас пойдемте к рекаму. с тем что рассматриваемый диапазон величин делится на десятки порядков. Кратко перечисляя основные единицы для измерения расстояний, естественной мерой расстояния в Солнечной системе служит астрономическая единица, то есть АЕ. е. Естественной расстояния в Солнечной <как> системе составляет. Я перезвоню. Камила. Неред Нико. А ты откуда? Я из Караганды, а ты? А я из Алматы. А ты давно здесь? Да, вчера заехала. А что это за гаммы играют? А, это Нурлан. Он, представляешь, переложил число пи на ноты. Вот у него есть сосед, он... Нурик, что за адские звуки? Я, конечно, не поклонник Эрот Нуртасу. Но лучше наверное, его сыграл. Ты не понимаешь. Я положил на число пи ноты. И у меня получается, что один это до... Два это рэ, Три это Ми, и получается это число все? писать... Зачем играть математику? С тем же успехом можно станцевать таблицу Менделеева. <с Правильно? <с но я к тому, что зачем тратить свое драгоценное время на непонятно что. В смысле? Ну мне кажется, лучше тебе причесаться, одеться, купить нормальные очечки. И может потом у тебя появится девушка. Но Эйнштейн свои множеством! Брата, ну зачем тебе Эйнштейн? Девушкам не нравится Эйнштейны. И насеки парни, как Тимберлейк. Ну и такие, как я. М? О, кстати, о девушках. Он прям секунд из моих снов. Кто? Ну, секунд парень. А? Да. Давай я к тебе заведу, окей? Хорошо. Целую. Пока. А у тебя есть буси? А буси это кто? Ну, Парень. А. Но расскажите нам секрет вашей молодости, Бахыт Галымович. Как говорила Мархаям, э, знание сохраняет наши тела. Как в холодильнике. Разве в средневековой Персии были холодильники? Да. Помните эти красивые слова? Оглянись на себя. И подумай о том, кто ты есть, где ты есть и куда же потом. Это, это... это слова вашего любимого Амара Хаяма. <свёздное> ну а то, что вы так молодо выглядите, это очень даже хорошо. Легче будет найти общий язык со студентами. С Акеном Алдияровичем вы уже <свёздное> познакомились. <свёздное> вот вам ключи от квартиры. На карточке ваша зарплата и представительские расходы. Сакен Алдеярович вам все покажет и ведет в курс дела. Кстати, Бахет Галымович, я слышал, вы ага. пишете нечто революционное для Харвард-ревью и собираетесь использовать биполярную шкалу Фидлера? Я несколько суеверен на этот счет. Я надеюсь, что вы меня правильно понимаете. Я обязательно с вами поделюсь, только когда поставлю финальную точку. Ну, дело ваше, бахет Галымович. Добро пожаловать в наш университет. <звы> Оу, бриллиант! Совершенно верно, Бахат Галымович. Добро пожаловать в скромное убежище доктора Косымова. Первый день операции под кодовым названием «Камила-2013» успешно завершен. А теперь все дружно поздороваемся с нашим коллегой из Алматы. Добрый день, уважаемый! Где там есть? В РУВД в психушке? А ты палату зацени. Ну-ка. Ничоси. А вот вид из окна. Где? Э, подожди, ты где? У вас что ночь что ли? Опля! Нифига себе! Потолок три метра шестьдесят четыре квадрата. Шато де Марувиль девяносто пять. Да ладно ты, балтика девятая. Казан. Чей кастрюля in the house? Фиварка, фандюшница, ну Это все можно прознать, Тандыр. мне кажется. <смех> Тандырчик. Ты что там, восстание свою успичку открыл, что ли? <смех> Касса. А здесь? А здесь я шины для мопеда буду залить. <смех> О, О, Малевич. Малевич. Коричневый период. А здесь? О -о -о -о, вот это круто. С высоты птичьего полета, как я понимаю. Да, да. А еще, чуть ли не забыл. Что там? <смех> <смех> <смех> <смех> ну все, братан, беру зубную щетку и вылетаю к тебе опираясь на чужое мнение. Критическое мышление это способность оценивать факты... Слушай, бро, <свист> что ты зачитываешь, как папа Римски? По Станиславскому сначала убедись, а потом уж убеждай. Так да кому нужен, твой Станиславский? Там же не бабушки с аташками, а молодежь. Слушай, тут кроме твоей волосатой картошки кушать нечего. Дай мне нашу карточку, и я слетаю в магазин. Нашу? Это моя карточка. Твоя, моя. Это общая карточка. Дай мне ее сюда, и я <как> ушушал в магазин. А ты взрослеешь? Хозяйственный стал какую-то... <как> dog can hear the dog whistle uh, other examples are uh, what we can see uh, the the human sense perception systems can only can only see light that's uh, within a certain spectrum the visible spectrum uh, but we can't see things that are uh, below кока вот or... the hell это что за фигня ты же в магазин ушел ну да вот фруктов принес. Ты что творишь? Это же не мои деньги. И вообще у меня аллергия. Ты прав. Деньги не твои, а не наши. Ты что, гонишь что ли? Только не надо тебе на совесть давить, а? И потом, ты профессор. Должен развиваться, учить студентов и слушать хорошую музыку. найти красивого, умного, интеллектуального, богатого, высокого один тысячам человек. То есть, учитывая демографию и статистику нашей страны, их всего 120. 120! Но один из них прямо перед вами кука! <музыка> Бахыт Голымович! Солнце уже в зените! Бахыт Голымович! говоря, исчез. Не писал, не смс, не звонил, не твитил, ничего. Да, печальная история, как песники песне Мацуи. Селеви. Ч ⁇ ты апельсины ешь? Ой, я не люблю апельсины. А мой бывший Боси, у него была аллергия на цитрусовые. А у меня mm -hmm. привычка осталась. Да. Привет, девушки. Здравствуйте. Прошу прощения, что отвлекаю. Я зашел познакомиться. А это вам. Mm -hmm. Ой, спасибо. Пожалуйста, меня зовут Ален. Камила. Очень приятно. Девушки, вчера заехали. Mm -hmm. Знаешь, вы первыши. Фэшмены. Mm -hmm. Кстати, вы на пару собираетесь? Ну. Mm -hmm. Можем вместе mm -hmm. пойти. Давайте. Давайте. Мико, а эта роза специально для тебя. Сакен Ярович, рад вас видеть. Мы тут репетировали. Хочу эксперимент провести со студентами. Эксперимент. <insert Developed> как спалось? Спалось, ну, в общем, не очень хорошо. <encuentra unreal> Уважаемые студенты, сегодня у вас есть возможность определить вашего преподавателя критического мышления самостоятельно. Итак... У кого есть идеи? Господин в желтой рубашке. М -м, слишком молод. Какой-то неформал. Господин а -а -а. в голубом пиджаке. Не знаю насчет всех остальных, но этот молодой человек точно не преподаватель. А вот этот господин. А, да, да, да, да, вот поздравляю. этот. Поздравляю! Вы все сделали свой выбор. Но почти все ошиблись. Сакин Альярович. Большое спасибо. Молодой человек на последней партии. вы единственный, кто сделал правильный выбор. Раскройте цепочку своих умозаключений. Ну, я читал в сети, что вы преподавали в Англии, а бабочка и сумка у вас, как у лондонских. И вы единственный, у кого на, на поясе бейджик преподавателя. Эксцелент. Представьтесь, пожалуйста. Ербол. Алдаров Ербол. Очень приятно. Меня зовут Бахыт Галымович Касымов. И с сегодняшнего дня я вам буду преподавать критическое мышление. Кто мне скажет, что такое критическое мышление? Профессор, я думала, вы нам расскажете. Представьтесь, пожалуйста. Камила Ахметова. Ну, для начала я хотел бы узнать ваше мнение. Критическое мышление — это мышление более высокого уровня, нежели докритическое. Mm, верно. Согласно монографии доктора Кэрол Эллиотт из Ланкастерского университета, критическое мышление — это радикальная альтернатива мнению большинства. Да, вы правы. Это также способность... Оценить и... факты, не опираясь на чужое мнение. Здорово. Представьтесь. Мико. Ой, извините, мир от Машанова. Еще идеи. Вы хотите что-то добавить? Я, как и многие из нас, больше склонен к практике, нежели к теории, профессор. Вас как зовут? Ален Емесов. Как раз я к практике и собирался перейти. Ален, можно вас попросить выйти из аудитории на пару минут? И вы тоже. Позвольте, ну, конечно. Камила, у меня есть два вип-билета на закрытый показ бельгийского кино. На последний ряд? Может, составишь Камила. мне компанию? Какое кино? Бельгийское. Я, по-моему, его уже видела. Во Розы? Сидит Скажите, вам знакомо это лицо? Где-то видела это серийный убийца злой и бессердечный какие черты его лица выдают в нем это злые глаза угу. резкие скулы бесчувственные губы отлично аллен можно вас попросить обратно Ален, этот человек – известный меценат, всю жизнь помогавший детям Африки. Расскажите, какие черты его лица выдают в нем это? Очень добрый взгляд. Глаза полны печали. Видно, что человек очень много думал о судьбах мира, и он готов бороться с несправедливостью. Очень хорошо. А вообще-то, профессор, это портрет великого композитора Стравинского. Я этот тест знаю. Суть в том, что если человеку заранее дать неправильный посыл, он будет воспринимать это как правду. Этот тест в нете уже сто лет висит. Если хотите, могу вам дать пару ссылок. Там тесты поновее будут. Ну или в гугле посмотрите. Спасибо за заботу. Молодые люди, я тут вижу, вы все знатоки Гугла. Нико, <клес> лови. Что это? Леденцы. Какие леденцы? Мятные. А почему ты сказала мятные? Почему не сказал «арахатовские» или «карагандинские», к примеру? Вы сказали «мятные». Значит, для вас вкус – это первый довод при выборе леденцов. Человек, который мыслит критически, всегда имеет доводы при принятии решений. И из-за этого вы любите мятные, а не банановые. Кидайте дальше и задавайте свой вопрос. Любой? Любой. Твой любимый фильм да любой. Лишь бы последний ряд. Лови, ботан. Нурлан, меня зовут Нурлан. Сколько будет 2 плюс 2? Сейчас... Что? Слишком сложно для твоего гениального мозга. Не останавливаемся. Профессор, существует дискусс, согласно которому мыслить критически априори невозможно, так как в силу каждого случая ложится человеческий фактор. Что вы думаете по этому поводу? Да-да, Нурлан, человеческий фактор важен. Но еще важнее вкус леденцов. Моя задача – научить вас оценивать то, что внутри, а не снаружи. Профессор, я не поняла, какое это отношение имеет к предмету? Самое непосредственное. Вы ищете логику? Представьте, смысл моих слов – это... Это... Это круг. Безупречная фигура, не имеющая никаких недостатков. Вы думаете, есть ли смысл в моих словах? И в это время ваш мозг работает. Может быть, я романтик, готовый... А безрассудные поступки. Камила. Прошу прощения, Бахат Гаумыч. Вы помните, что сегодня надо закончить пораньше? Нам надо сфотографироваться в журнал Мир науки. Я вас жду. Лекция окончена спасибо, было очень интересно. Бахат Галымович, можно вас на минутку? Как мне расценивать ваше письмо? Прошу прощения, письмо? Действительно, с моего адреса. адреса. Уважаемые коллеги, в связи с возможными... Еще на 10 дней угу. приношу свои глубочайшие извинения с уважением... А, Похоже, это мой племянник. Вновь пытается войти в образ преподавателя и экспериментирует с моей электронной почтой. А вы не закрываете свою почту? Семейных отношений для меня самое главное — это доверие. Фак Фиделис из Фиделис. Прошу прощения. Доверяй тому, кто доверяет тебе. Абсолютно верно. Помню, однажды мой племянник отослал письмо моим студентам об отмене занятий на целую неделю. Представьте мое удивление. Да, поразительного у вас клемянник. Я уверен, у вас это получится. Посмотрите сюда, да, давайте, пожалуйста. С С Мне сюда. нужна ваша улыбка. Давайте сделаем улыбочку. Посмотрите Хорошая кадр. Хороший. Улыбаемся, спокойно. улыбаемся. Ладно, я понимаю, я не выспался. Мне этот Кука спать всю ночь не Я вас приветствую, мой юный друг. Кука, спасай. Так, что случилось? За дверью, что тикан студенты Редакция. У меня вообще закончился словарный запас. Но ну, я вижу тебя, все любят, все ждут тебя. Мне это что делать? Бахетгалымович задерживается еще на 10 дней. Че. Завтра выйдет газета с моей фотографией. Это криминал. Кука, собирай вещи. Имейте пол. Ну это же подарок! Или Камила уже сдалась? Нет. Постой, чувак! Мы можем еще 10 дней устраивать культурно-массовые мероприятия? Культурно What about an argument that says 99.9% uh, of? Это. Это не Картина это не трубка. Все синий в 1929 году. Верно. Бахит Голымой, прошу прощения. Некоторые наши преподаватели хотели бы поприсутствовать на вашей лекции. Надеюсь, мы вам не помешаем. Это Кристофер Белл. Здравствуйте. Преподаватель квантовой механики. Дмитрий Хван. Здравствуйте. Прикладная психология. И Асильму Сабаева. Она у нас преподает философию. Все очень уважаемые профессора. Я думаю, вы сталкивались с их работами. Да, конечно. Для меня честь. Присаживайтесь. Итак, мы говорили о Рене Магрити и его картине «Это не трубка». Что вам в голову приходит, когда вы смотрите на эту картину? Смысловая нагрузка картины состоит в том, что изображение трубки не есть сама трубка. Да, именно поэтому гениальный Магрит на холсте написал на французском «Это не трубка». Совершенно верно. Не все в нашей жизни является тем, чем кажется. Бахыт Голымович, простите, да. не могли бы вы продемонстрировать что-то из ваших уникальных методик? Искусство смотреть... Искусство смотреть на предмет или ситуацию по другим углом. Это элемент критического мышления. Я хочу сейчас вам предложить поучаствовать в своеобразном тесте. М -м -м. Камила, можно вас попросить? Давайте представим, что мы — это не мы. Например, я не преподаватель. А -а -а, Камила, вы не студентка. Вы популярная актриса. Я продюсер, который безумно хочет снять в своем фильме. Вас. А, -а, -а Ты агент Камилы. Нурлан. Вы режиссер. Уважаемые студенты, уважаемые коллеги, вы зрители, смотрите, оценивайте. Главная моя цель это уговорить Камилу сняться в моем фильме. Итак, начинаем! Камила, вы просто обязаны сняться в моем кино. Я так не думаю. Но кроме вас никто не сыграет эту роль. Ваш сценарий очень предсказуем. Я заранее знаю, что все закончится обманом. А, -а, а с чего вы взяли? Я видела это в кино... трейлере. Но это абсолютно новый фильм. Вы даже не знаете, что будет в конце. Вас сюжеты никогда не меняются. И к тому же мне бы очень не хотелось повторять свою ошибку дважды. Что вы имеете в виду? а то что у меня уже был опыт съемок в таком же фильме мой продюсер был самовлюбленный эгоист мне кажется вы не слишком отличаетесь не будьте столь категоричны ко всем сразу да но он же не может отличаться от чужие ошибки а что вы называете ошибками может быть это когда ваш продюсер обещает сделать одно но поступает совершенно иначе или то что он исчезает со съемочной площадки в один прекрасный день успокойтесь у нас так не бывает Конечно. И к тому же я разговаривала с вашим агентом, с Мико. И она мне сказала, что вы в восторге от моей картины и просто набиваете себе цену. Ну, это я подумала, примерно тебе пойдем. А я уверена, что Мико не это имела в виду. Вы все перепутали. Кстати, я разговаривала с вашим режиссером, и он сказал, что на самом деле ваш сценарий банален. Вы просто сами этого не понимаете. Я все понимаю, просто вы бурно воспринимаете в данный момент всю ситуацию. И почему вы его постоянно сравниваете фу с тобой? Уж больно человеком? они похожи! Я совершенно конкретном фильме. Здесь и сейчас. Прошлое тут ни при чем. И вы даже не хотите понимать и Мне уже не Нужны ваши подробности. Я и так все знаю. Ух, вы не хотите поставить себя а на с мое какой место. Какой кстати я должна быть на вашем месте? А с того, что без вас эта картина развалится, это вы эгоистка, потому что вы не хотите этого пусть понимать. Пусть развалится, пусть! Не все равно, понимаете? <звы> Заметьте, что сейчас Камила сделала все возможное, чтобы отстоять свою точку зрения, и немного эмоционально получилось, но главное, что она отлично справилась со своей задачей. Как называется ваш метод? Uh... Похыт, Голымыч, все хотел спросить о вашем знаменитом соседе. Прошу прощения. Из Лондона. Ах, э, из Лондона. Прошу прощения. Хорошо. Милая... Мне сейчас не совсем удобно разговаривать. Что-то срочно? Армаша, у меня на карточке деньги закончились немножко. Можешь там потеребить наших спонсоров срочно? Любимая, что значит твоя карточка? Ты потратила все бабки с карточки? Что значит «я потратил»? Мы же вместе их тратили. Слушай, значит никаких денег ты больше не получишь. А когда я приеду, мы с тобой разведемся. Ты поедешь к своей маме. Ясно. <св <lis open> Женщины, всегда денег не хватает. Но вы же не думаете разводиться из-за такого пустяка? Двое детей как-никак. Ну, что вы? Я так и припугнул. А. -а, -а, -а как же ваш именитый сосед? М с ним все эксцент развивается. Все так же играет. Он недавно с гастролей вернулся. С гастролей? А что, в Лондоне играть на бирже хуже? По-разному. Ну, бизнесмены, сами понимаете. Так это та самая знаменитость, которая даст нам мастер-класс? Мастер-класс? А, ах, да. Боюсь, что нет. А кто же тогда будет вместо него? Ну-ка покажи, у тебя новые сережки? Тебе классно. Как там мама? Мама как всегда, то там, то сям. Да ты что, а как папа? У папы все хорошо. Наконец-то он мне купил синтезатор. Я ему по ночам не даю спать и мать. Как там мой Тайсон? Тай за тоски появилась Тайя. Ты ему снишь, он с тобой разговаривает. Очаровательная девушка. Ербол, вы что так пугаете? Простите, профессор. Она вам нравится? Кто? Камила. Вы что? Я преподаватель. А она студентка. Вы меня неправильно поняли, профессор. Просто вы так молодо выглядите, что вполне могли бы сойти из-за студента. Рад был встрече. Уважаемые студенты, может, я и не преподаватель? Устал придумать свои дурацкие лекции. У каждого из вас есть знания, которыми вы владеете лучше меня и любого другого. Я хочу, чтобы вы поделились этим. Может, начнем с вас, Ален? С меня? Окей. Se voglio bene sai, ma tanto, tanto bene sai, è una ormai, che sciole sangue d'intervene Сейчас я продемонстрировал вам возможность каждого из нас воспроизвести мысли, чувства, эмоции, состояния, владевшие человеком много лет назад. И сделал я это самым естественным для человека путем – музыкой, господа. Согласен с вами, Ален. Пусть каждый преподаватель выберет себе тему и аудиторию. А вот еще пример. Ромен Гари получал Ганкуровскую премию дважды. Хотя ее можно получить только один раз. Второй раз он получил ее под именем Эмиля Ажара. Мистификация была раскрыта уже после вручения премии. При этом настоящее имя писателя вообще другое. Но важно ли это, если в конечном итоге человечеству была принесена польза? Хорошо. Почему у нас... Ой, извините. Здравствуйте, Бахат Галамович. Здравствуйте. У нас свободный урок, преподавателями которого являемся... Все мы! Oh. А Бахабдаломович сегодня студент, оказывается. Необычно. Когда кто-то уходит не прощаясь, мы говорим ушел по-английски. Хотя оригинал этой идиомы был придуман самими англичанами. И звучал он как to take a French leave. То есть уйти по-французски. Позже! Французы просто скопировали это выражение в отношении англичан. Ну, вы сами понимаете, огромный табак, не потащи же на лошади. <смех> Мудрые аксакалы сделали бешпармак транспортабельным. Ну, это то, что Геродот называл кочевым фастфудом. Ну и сентябрь в этом году. Нереальная жара. Это же абсурд. Да это турецкие блюдо? Ну, мы можем это спросить у знатока. Нурланбей. бей. Прокомментируйте, пожалуйста. Сергиси и башваду. и у Нурлан подтвердил мою историю. Он сказал, все так и было. Минуточку, по-моему, профессор Косымов все перепутал. Студент рассказывал о раскопках. Не, ну, возможно, это был просто другой диалект. Скажите, а где тогда придумали суши? Мико, вы разве не знаете, что суши это тоже относится к номатической кухне? По сути, это вегетарианская фаза. О! <смех> Сколько человек в Астане. Будто здесь, где-то море. А вы слышите море? А что по вашему окружает вот это пространство? Небо, облака, солнце. Ветер. Правильно, Мико? Ветер. Ветер нам сегодня поможет услышать море. Потому что ветер и море очень хорошо знакомы. Вокруг нас есть музыка. Ее надо просто услышать. Возьмите этот листок меди. Сейчас мы сделаем духовой инструмент, который отдаленно напоминает трубу. Мой любимый саксофон. И мы услышим... Вас дует! Спасибо, друзья. Ну, скажу вам так, ребята. Наверное, самое главное, чтобы у каждого человека была мечта. Если она есть, это уже неплохо. Поэтому сегодня, когда мы видим это замечательное место под названием Астана. Колен! Ты не занят? Нет, нет, куда ж ты полетела? Тебе нравится Экивана? Да, да, тогда -да наконец-то попал в эту сцену. Пойдем М -м. на мастер-класс по экипанию в академии. Да, да. Отлично, супер. Хорошо. Yes, прошел этот уровень. Ты заметила, что он подарил нам разные розы. Твоя обозначает, что он тебя уважает, а моя то, что ему нравится. О, пойми, я буду только рада, если у вас все будет хорошо, но просто мне кажется, этот элен какой-то. Какой? Ну, это не тот самурай или Посю, который будет приносить тебе суши в постель. Я боюсь, что ты можешь разочароваться. Ты боишься за меня, но сама находишься в такой же ситуации, как и я. Что ты имеешь в виду? Мы должны воспринимать слабости тех, кого мы любим. Это ты сейчас про меня, Мико? Да нет, про суши, про песенчики. Все время в занятиях, Бахыт Колымович. Я не привык терять время даром. А что у вас там? Можно полюбопытствовать. Квантовая механика. Похвально. Учитывая сферу вашей деятельности... Чья интерпретация вам ближе всего? Интерпретация чего? Квантовой механики. А -а -а. ну я имею в виду копенгагенское статистическая или может реалиционная. Вы знаете, я не привык разделять вещи на черное и белое. Стараюсь относиться ко всему как к чему-то цельному. Смотреть с разных ракурсов, так сказать. А вообще с мне ближе. А мне уже пора. Всего доброго, Пахыт Колымович. До свидания. Долго стоишь? Нет, недолго. Извини, по, по делам забегался. Мастер-класс по экибане уже закончился. Да и с ним. Слушай, тут неподалеку друзья мои сидят. Хочешь познакомиться? Конечно. Ехали. Ну вот, ему дал тетрадь Кира. Он писал туда имена плохих людей. Но только плохих. Имейте в виду. А потом, после 40 секунд, люди умирали от сердечного приступа. Понимаете, о чём я? Слушай, Микол, а этот Лайтс Или как его там? Можешь записать с аудиторией смерти одного моего знакомого? А то у меня денег должен. Это же анима. Как он может написать туда имя реального человека? А, тебя в детстве покемоном не называли? Нет, не называли. Ну я думаю, что еще не поздно исправить эту ошибку. Никол, <смех> мне написал Камил, мне что-то случилось. Пойдем я тебя провожу. Гудбай. Пока. Пока. Олен, а, тебя тебе что на экзотику ну почему как там, да? нормально? А, знакомый, с не Вечеринка в разгаре? Везет же мне на Сейчас, сейчас, давай, выезжаем уже. Ну что, пацаны? <с Поехали. гужбаним, да? Дорогие друзья, давайте поприветствуем не подражаемую дорогу. Спасибо, что довезли. Пожалуйста, Абахат А вам соседи спать не мешают? Да уж. У кого-то бессонница. Счастливо. Сколько можно шуметь, молодой человек? Спать не даете людям. Да я сам в шоке. Я уже милицию вызвал. А где ты? Прайм, прайм, это прайм, это прайм, Девушки, вы не в курсе, То... где Кука? Мы не мы в курсе, мы с Кешей. Куша. А кто такой Кеша? А кто, кто такой Кука? Кулка? Понятно. <связи> Кука, что за дела? <связи> а? <связи> не, нормально. Что-то прям как моя бабушка. Я ее забрал в ломбард, но ты не переживай. Как получим нашу зарплату, я ее вытащу. Кука, черт. Сделай так, чтобы все эти фрики исчезли из моей квартиры. Из нашей, брат, это Кука! Так, народ, люди, пиплы. Завтра у моего друга. Работа, свадьба, все дела. Так что собираем все свои портянки и на выход. Сори, Я парни. Да извините, Хорошо. так получилось. Ничего нормально, просто наш жених зануда. А, о, брат! Все, вечеринка, а. из овер Серьезно? Да. Я тут пришел. М -м, ничего. Да, брат, мертвого стуса, однако. Не, завязывай. Завтра М -м. приходи, отвечай, это Да-да. А, Мико, это ты? Привет. Доброе утро. Как дела? Хорошо. Хорошо? Да. Угу. Mm -hmm. Пойдешь сегодня со мной на философию? На философию? Ты знаешь, мне к другу заехать надо. Наверное, не получится. Совсем? Давай на парах увидимся. Окей? Герче. Ну ладно, Мико, поехали. Поехали. А чего мы сделали? Мико, я быстро. Я с тобой. Не хочу относитесь. Ладно, только в темпе. Идем. Спасибо. И лягушачья кра в замороженном виде не портится, так же, как и снежные человеки. Конечно, есть теория, что они могут жить веками. Представляешь? Не знаю, Мико. А где здесь ванная? Где-то там, посмотри. Uh -huh. Открыто неестественным Эх, путем. Каким путем? Неестественным. Я повторяю свой вопрос. В результате вопрос. чего? Павли, вы попали в эту номер квартиру? Номер из девочка попей водички вы кто я доставщик пиццы заказывали пиццу вы мы пиццу не заказывали это вообще чья квартира мне тоже интересно а кто платить будет Бахат колонович а, Бахат Галымович. Да он у нас частый клиент. Тогда я в холодильнике пиццу оставлю. А где она? Кто? Ну, пицца. бахет Галымовича? А где он? А где он? Ха. Вы что, с нами шутки шутить будете? Документы предъявите быстро. Пожалуйста. Как говорит великий кот Матроски, носы, хвосты, лапы, вот мои документы. Документики, говорю, предъявите, пожалуйста. А то сейчас проедете с нами просто Простоквашино. Усы, лапы, хвост его документы. Вы думаете, каждый день доставщики пиццы с собой документы носить будут? Ладно. К вам претензий не имеем. Можете идти. А гражданочка, вы проедете с нами. Мико, ведь это слом! Незаконное проникновение в чужую квартиру. Незаконное проникновение в квартиру. Неестественное повреждение сигнализации. Почему ты мне ничего не говоришь? И мы оперативно сразу сработали. Даже чай не попили. Что случилось? Бахыт Галымович, я жду объяснений. Вы понимаете, в моей квартире стоит сигнализация. Если не вести туда код, то срабатывает тревога. Угу. Mm -hmm. Я специально для своих студентов сделал несколько наводок и предложил отгадать код. Я сама виновата. Пошла не за самураем. За каким еще самураем? Подожди-ка. Это была Лен? Вы же сами прекрасно знаете, что наш мозг работает по-разному. В обычной обстановке, в стрессовой ситуации... Mm -hmm. Мне было необходимо поставить своих студентов в условия опасности. Условия uh -huh. опасности? контролируемой опасности. Я понимаю, что я вас поставил в неудобное uh -huh. uh -huh. положение. чтобы uh -huh. прошу... вы ни в какое положение не ставили. А вот себя... Ситуация двусмысленная, Бахат Галымович. Студентку задержали в квартире у преподавателя. Так это он там? Он совсем не такой, как твой БГ. Почему мой? Кто такой БГ? Потому что мне кажется, что он твой. Согласитесь, что если бы все так происходило, так как вы говорите, что, ну тогда бы студентка знала бы код сигнализации. Ну, понятно. Надеюсь, этих объяснений достаточно. Мы приносим свои извинения. А -а -а. Ну, это точно ваш преподаватель, да? Да, да. Махат Галымович. Если ты научился так ловко обманывать, это не значит, что я тобой любуюсь. Да, я растерялся. Я уехал. Но все это... Я уже тебя не ждала. Но я ради тебя вернулся. Голым Бахытович. Нет. Бахыт Арманович. О, нет. Арман Искандерович. Знаете, вы так часто меняетесь, что я уже забыла о самом главном. Бахат здравствуйте. Мы все уже собрались, только вас ждем. Как ты думаешь? Что вы хотели? Люди на земле должны помогать друг другу безусловно, следуя теории императивного... Да, да, да, да, да. Следуя теории взаимопомощи. Иди и передай этот конверт декану. Я опаздываю на лекарство. Тогда в твоих же интересах сделать это все по-быстрому. Окей, okay, мэн. Дюйд. Мы теряем способность слушать. Общаясь приблизительно 60% времени, мы слушаем. Давайте определим этот процесс как преобразование звука в мысль. Это умственный процесс. Это процесс извлечения образов из звукового хаоса. Если на шумной вечеринке я крикну вам «Мико, Нурлан, слушайте», вы прислушаетесь, чтобы отличить шум от сигнала. Мы распознаем образы, особенно своими. Дифференциация – это прием, которым мы все пользуемся. Вспомните телевизионный шум. Если вы оставите его на две минуты, вы буквально перестанете его слышать. Мы слышим различия. Мы не придаем значения звукам, которые не меняются. И, наконец, у нас есть множество фильтров. Большинство людей ничего не знают об этих фильтрах. Но в какой-то степени они создают нашу реальность. Закроем глаза. Теперь вы имеете представление о размерах этого зала по реверберации. По отражению звука от поверхностей. Вы знаете, сколько примерно людей тут находится по слабым шумам, которые вы начали различать. Как я уже сказал, мы теряем способность слушать. Почему я так думаю? Есть много причин. Во-первых, мы изобрели несколько способов записи. Это письмо, затем аудиозапись, а теперь еще и видеозапись. Важность внимательного слушания просто пропала. Во-вторых, в мире стало столько шума, что слушать просто утомительно. А многие люди находят спасение в наушниках, превращая общее информационное звуковое пространство в миллионы крошечных индивидуальных пузырей. В таком случае никто никого не слушает. Риторика становится ненужной. Мы с вами ищем просто звуковые фрагменты. Искусство общения вытесняется. По-моему, это опасно. Теперь нам приходится кричать еще громче, чтобы быть услышанными. А значит, нам становится труднее обратить внимание на тихое, тонкое и невысказанное. Камила, я слышу, как хлопают твои ресницы. Я слышу, как ты трогаешь свои волосы. Я очень хорошо слышу, как ты смотришь на меня. Я очень отчетливо слышу, как ты опускаешь глаза. Камила. Ты меня слышишь? Арман? Я тебя слышу. Ты моя любовь. Что ты моя любовь? Но ты рядом, сама рядом и не обмани. Лети, когда мы с тобой рядом так случилось. Чему лишь в моих руках все изменилось. Бахет Галымович, ну неожиданно все получилось. Я честно не верил. Не верил в такой хороший финал. Простите, а вы... Я очень хорошо знаю вас, Бахыт Галымович. А особенно понравилась реакция студентов на самом первом занятии. Господин в пиджаке. Вы единственный, у кого на поясе бэджик преподавателя. Я думал, раскроется <с сразу. Ну а вот это письмо про 10 дней. Еще на 10 дней? Но, возможно, это был просто другой диалект. А кстати, а как вы Не познакомились знаю. с Бохатом Голымовичем? Да я его уже сто лет знаю Мы с Арманом еще в школу ходили С Арманом? <свеч> ну ты, чувак, умеешь словам предаться. Давай за твое здоровье четкнемся чайком Вета, в ожидании ветра нас теплым светом Нежность и волна, может, все оказалось. Тебе руками вернусь назад. тебе. А мне нравится ваш арман Я хотел бы видеть его среди наших студентов или педагогов. Редактор Нормально, как сам. Все путем. Че, вытарилите из Голливуда? Это просто не мой уровень. Mm. С моим-то талантом нужно было сразу в Индию лететь. Слышь, Митхунчик работе. Падача полетаем.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 Как у тебя на лично? Нашел свою единственную. Ты же знаешь, я не исправил. Я помню, как ты весь мозг мне взрывался с какой из Вятва. Что мне ей сказать? Космические. Даже сейчас. на Налицо. лицо прогресс на лицо, брат. Слушай, Арман, а ты чё на самом деле так рано приехал, а? А ты не знаешь, из-за чего я сюда приехал? Я yeah. Петер. Бензин! А чё бензин? Чё бензин? У всего хорошего и свойства заканчиваться? Бензин? Если ты не знал. И чё теперь будем делать? Слушай, чё ты прессуешь? Догоним мы твою Ахметову! Как?! По имени и фамилии не найти человека может только такой индейц, как ты, Смотри. Камила Ахметова. Астана. Университет. Поступила. А. Запоролено. На... <смех> Напугали, а? Смотри, мы сейчас у нее базе. Пожарся, может, что-нибудь найдешь. Так, тут какое-то письмо непрочитанное. Здравствуйте, из-за сильного тумана Ри задерживается, не могу вылететь в Остану. Доктор наук в области критического мышления. <coughs> Attention, please. Меня зовут Бахыт Голымович Косымов, и я вам буду преподавать критическое мышление. Ч? Че?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 Без газа, температура, комнатная, ногти не грезть, спать 8 часов в сутки. Интернет-связь только а с родственниками, а не подружками, вверх, там, Дастан Барбер. Папа, Папа не, не Дастан Барбер, а Джастин Бибер. Ну, не знаю. Кто польет гиацинтой, что мы будем делать в этой тишине без Камилы дома? А мы дома включим все телевизоры, радио, магнитофоны, CD-проигрыватели, и будет так вообще, как будто Камила дома. Перестань установить на весы.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 Пожалуйста, не забудь забрать маме плащ из химчистки, а то он там опять год проваляется. Ну скажешь, тоже год. Всего два сезона. Не забуду. Нет, ну я начинаю нервничать и впадать в депрессию. Мне это нельзя, а, мне жама, это вредно для лица. Бигацоты. Да, папа. Смотри, пожалуйста. Давай споем на дорожку. Пи-пи-пи? Да. А, I love you, like you love me, maybe. А, I love you, like you love me, maybe. А, I love you, like you love me, maybe. I love you, baby, Прямо и реки худшие годы.